Бой нас здесь, братва. Ядерный рассвет на заряд ваш экрана это значит, что мы продолжаем проходить гадвор. И сейчас какую-то дичь совершим. Плюх. Топор. Фига себе. Иди там. А. Змей. звук какой-то смотри вон там разбитый корабль видишь что-то вот поплыл. только теперь ее стало видно лучше змей вылез и вода убыла а, вот почему тут берега раньше не было да а вон гора и это строение ведет от подножия горы к золотому храму. Все это было под водой. Все кроме статуи. Здорово, да? Там причал. Вон, рядом с флагом. Мы сначала причалим, да? Мы первые, кто пройдет здесь с незапамятных времен. Ты знаешь об этом, Смеи. Он из великанов. Он так велик, что обоясывает весь мир и кусает себя за хвост. Это болтовня. Не знаю, по мне, так он большой. Это дорога к горе? Похоже на то. Да это же бородатые верзилы и мелкий прыщ. Сейчас я вас порадую. О. -о, -о. Но как ты... Не твое дело, мелочь. Заходите, я тут вам припас кое-чего. И не вздумайте зариться на мою берлогу. Я первый нашу. И сраная благодарность здесь. А? Как думаешь, что ему нужно? Поиграть на нервах. Когда пойдет молва о моей новой лавки, ко мне наконец хлынет народ. Они будут локтями друг друга расталкивать, чтобы глянуть на товары. Увидите... Давай уже чешика со жопой. Эх, аж маленькая чеши жопится. Всегда так носишься. Жуть. Ну... Лови. Вот куча камней. Этим ключом их Можно открыть волшебную дверь между ветвями мирового древа. Срезать путь между мирами. Если видишь где такую дверь...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 пульмеров нужно Достойно, засранец. Да сам такой. Nice. Вот это засранец, засранец сказал пошел в сраку да да всегда рад а теперь валите в группу сам такой блять канина бляцкая Не пиздобул. Ну. Будь готов. Ох, ты ж блять как залагало. Нормально, я так сбил Если повезет, эта башня приведет нас к Я готов У нас ключ к ним я бы мог их расшифровать штук то спер так а это еще за спуск Обочка рванула. Так где-то ещё одна падла весь. Что же Так, а дальше-то что, в воду я прыгать не имею права, что называется? Жаль, что мамы нет с нами в таком путешествии. Она ведь умела драться. Тыки. Блин, подлагивает. Надо, наверное, перезапуститься будет. Где-то есть утечка памяти, подозреваю. Да? да, она сражалась красиво. Чем-то Обливион он напоминает. Вот честно. Сижу такой, думаю, блин. Если б не туман, а побольше солнца, то реально обла, блядь. Не знаю, почему у меня в голове -то возник такой привит из 2007-го, но... Хер бы с ним, может, даже на камеру когда-нибудь пройду. Ну что, расскажи что-нибудь интересное. Какая история? Ну как же?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 получается на халяву просто прошелся куда попало бля они взрываются походу так что то поаккуратнее мелкий что неплохо но нужно лучше Говорил, нам нужен... Что это такое? Ужасно пахнет. Это я. Я не могу прочитать. Еще один. Смотри, мировой змей больше чем я думал о смотри он укусил тора или укусит его наверное То есть это херня здесь островками. Я понял. Вот, срань. Бояся. Это как-то новый тип. А, это типа говно замораживает, да? Морозильник для говна, для говна Где-то еще должны быть две. Оп. Что это было? Воняло ужасно. Твоя мать называла такой шест.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 <ганул> может но... нет он нам не нужен а, я очень извиняюсь а откуда у тебя этот а, топор это тебя не касается а, да и я с этим не спорю но я его знаю это один из наших и его <сас> не для тебя ковали Давай, я не могу да для кого мы его сделали Была мне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 Но ты не мог бы положить его вон туда, рукоять грязная. Ну что ж, ладно, тогда я просто... Это что, кровь? А ты что думал?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 Что же еще? Два брата акробата, один хуй, второй лопата. Ух ты ж, блин. Наверное, на этом моменте и прервемся. Ну потому что не хочу просто серию затягивать. Кстати, дайте фидбэк в комменты. Длиннее. Больше, может быть, наоборот, короче. Я вообще стараюсь в районе 20 минут, чтобы вы не успевали заебаться, но в то же время, чтобы это было смотрибельно. Чтобы умещать нормальные такие куски геймплея. Короче, дайте мне фидбэк. Интересно просто ваше мнение. Ну а пока спасибо всем, кто смотрел. Луис, пиписька. До свидания. Увидимся в следующей серии.